Астана Артфест — международный фестиваль в столице Казахстана. Это пространство под открытым небом для представления творческих проектов в разных направлениях современной культуры. Фестиваль уже проходит третий год подряд. За два года в нем приняли участие 78 художников из 10 стран мира, а число посетителей превысило полмиллиона человек. Фестиваль Астана Артфест — одно из любимых событий жителей и гостей столицы. Тема фестиваля этого года – «Номад Энерджи». Главный ее вопрос «Готовы ли мы двигаться в будущее вместе?» будет осмыслен участниками через философию современного номадизма. Энергия этого движения даст импульс всем творческим идеям для устойчивого развития, представленным на фестивале. Основные направления фестиваля – архитектура, промышленный дизайн, театр и перформансы, музыка, мода, современное искусство. Хедлайнеры фестиваля – Татан Кузимбаев, Николай Полицкий, Георгий Трякин-Бухаров, группа «Люцераптус», Стивен Сигал. Музыкальные хедлайнеры «Голымжан Малдоназар», «Сон Паскаль», «Молталаут», этнический ансамбль «Туран» и другие. В программе фестиваля представления и перформансы от казахстанских и зарубежных театров. Паванна, Амстердам, Антикварный цирк, Москва, Независимый театр «Артишок», Республиканский немецкий академический драматический театр, Театральная мастерская «Дом Кью». «Астана Артфест» – площадка для начинающих и состоявшихся дизайнеров, архитекторов, музыкантов, художников, актеров и других представителей творческого сообщества. Участником фестиваля может стать каждый. Для будущих участников фестиваль проводит открытый конкурс каждый год. Для многих молодых казахстанских авторов фестиваль стал дебютом. Каждый год «Астана Артфест» открывает новые таланты, делая вклад в развитие культуры Казахстана. Астана Артфест ждет всех с июня по сентябрь на главном бульваре страны Нуржол.